Я один уже снимался, нет, не хочу. Не хочешь? Нет, нет, конечно. А это не репортаж, это не для телека, а для меня кино. Да что для кого-то говорить не знаете, тем более не буду я. Для нет. меня, для меня, для нет. меня, на память. Лёш, ты же прекрасно все знаешь. Я знаю. Не буду, ты, ты мне не разговори, не разговори, я не буду ничего. Ничего не расскажешь. А вы кого-нибудь расслуживаете, пускай... Ну, у кого? А у, у всех так такое отношение, Если Сань. Если телевизор придет, так пускай меня один раз снимали уже, что толку? Че это ты... не телевизор, это кино, Сань, кино. <тес> чё, бля, кино бля, кино а... про мою деревню. Что мне про кино? Ну, расскажи, <с qualited> что-нибудь интересное. Что интересное? <серч> про свет. Ты свет-то себе протянул? Свет. Протянул. <пыт> <Mysterio> <пыт revet> я толку свет, если то ездил. уж нет. Понятно. Я хочу толку. Ладушки. Каждый вечер 120 вольт. Ага. Сейчас утро 20-120, 100-300 вольт. Скажи, не, не знаю. Вот это проблема, да? 100 вольт, всё. А остальные дома и все, там и так и не подключены на эксплуатацию. компьютер не работает. хотел не работает, все. А мы сейчас с управой, кстати, виделись. Он сказал, что все сейчас, все будет хорошо, там в течение года свет протянут. А там. В течение года, а год надо здесь еще? Год надо прожить зиму, надо перезимовать, когда? Ага. В течение года. Они уже обещают, знаешь, сколько? Так я вот и говорю, 10, 10 он, лет он, как он, землю он, купили. Они обещают, их не обещают, слушают, блин. А, приходится это только это... на себя надеяться, короче, я понял. Тут, чё, ну, телевизор, ну, пришли, сняли, да. Ладно, там проверить цвет. Ага. Чё толку дальше? Потом еще сейчас пригласили, в общий эфир не выпустили. Пятый канал мне сказали, что приезжал. Да. Он так, так и запретили, что ли? Мне вы... это тоже по телевизору показывали. Ага. Был, что ли? Что там снимать? Ладно, пойдем выпить тогда, что? Ну, толку нет.